Так. Классный день. Согласен. Они здесь. Кто? Да, ну нафиг. Красный Адриан. Они нет, выбрались и сразу нет. решили на нас напасть. На Адриан. В я в Так. Мне мало слышно. Теперь Иди нам надо сюда. будет сражаться. Иди к не подходи. Куда ты Мне нормально? Да, тебя всего лишь чуть не убили. Чуть в порошок не стерли. Так. Ну, Так. Так. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, и Горяло ты поймешь, пыль, зачем я так сделал, скоро. Смотрите, я на Боби. Привет, темный шаман. шаман. Привет, Привет, темный шаман. Это нам надо будет для нашего, для привет, моего тёмный... гениального плана. Привет. Я тёмный... сейчас. Привет, темный шаман. Так, Что? иди сюда. Кому я дал? Вот Юп... тебе давал, на. Вот, на. Вот держи, ребятки. Так, следующий. Это-то-то-то, каменное сердце, ё-моё. вон. Ой, какое каменное сердце? Чего? Ой, <с <с <с <с я не в кого попал. Так, иди попала. сюда, сюда. Чувству... Подожди, ай. Чтобы я выдал тебе броню. Давай. Ты, давай, на, на, давай. Давай. Давай, давай, давай, бери, бери, бери, давай, бери, давай. бери, бери, бери, бери. Овы? Ага. Не удалось, да, неудачник? А вы чё такие мощные? Так, следующий ко мне. Так. Получай. Часть плана 2. О! Я его смотри. Смотри, Да. Да. Да. Да. так да. у всех я выдал оружие а да. где мой а вот теперь в атаку. Так, Да. Мне где надо мой? Сходить да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. куда что за местные герои бейковые. Ладно. Это сделано специально. Ты поймешь потом, зачем. А, блин. А, Разберемся с первоскаменным сердцем, потом пойдем, до да, разберемся с красами, адреайными и синими, и потом уже мы... Ой. Я тебе не верю. Так, давайте. Каменное сердце уже проигрывает. О. Выпало что-то, да? Давайте, бейте, бейте ее. Все, все, все. О, нет, привет. Нет. У нас тут банда. Так, О, ты тоже, да, хочешь? Нам а а вот. <сёк> <сёк> не понял. Что Вот иди-ка сюда, Феликс. Сейчас я с тобой разберусь раз и навсегда. <сёк> Хватайте этого Феликса. Где он <сёк> нафиг? Он Смотри, сломал талисман павлина, <сёк> и он еще имеет сюда приходить. а Собака <сёк> <тупенная>. <сёк> его, Ко он мне сюда. Где Отвали. Я это? его Попробуй. потерял. У меня минут зрения В смысле у Я... вас Где красное каменное сердце? Тут, возле синего и красного Адриана. Нуру. Распрашивай. Ой. ой. Блин, наверное. Вот, бежит вам еще подарочку. Мальчина. Так. Сколько нас? Самому... Каменного сердца. Какого <сердца> фина? <сердца> а нет, ты ты бери бери <сердца> Разбирайтесь с каменными сердцами. Я иду разбираться с Адрианом. Давай, Адриан. Я с тобой разберусь. Иди, идите отсюда. Разбирайтесь а, с другими. Вас тут победят. Да, Бой, работа, ну работа чё, ряду. ну чё, ну чё, Адриан? Принц, а, а, да уходи! Убейте там... Ах ты, Адриан. Мы сперва да, разберемся с тобой, а потом разберемся. Не где, мы? где мы? Нет, нет, нет, трезубец. Так где ты нафиг трезубец? А, да, кто это? Кто это? Хватит нет. меня попадать трезубцем. Вода. Надо убалить. Я его видел. Я видел у Или у меня билиционер. Так. Нет, у тебя, конечно, не галлюцинация. Так, Значит, одного давайте... прибили. Да. Давай, синий Здесь Адриан, вантаж. я тебя уничтожу. Еще всего лишь три. Под... Подумаешь еще что-нибудь полгода Да, подумаешь, да, подумаешь. Мы их да, будем Здесь весь день Рубы. Дима, это, тем более, Осман. эти при... посохи, которые да всего... Красный это моё. С красным будет сильно. Ай-яй-яй-яй-яй. Я я я, я я я я он, он вот очень... кубёшь, Так. Ай, Шкатулка при мне, но... Ну-ну-ну, но -но -но -но это опасно пока тебе, что. Пожал, пожал. Нет, мы можем воспользоваться только одним-то Я воскрес! Он мне нужен сейчас. Я практически додела его. Ролл. Ролл. Так, эй, за мной никто не идет, поэтому можем зайти к ней в комнату. И... Эй, ты, эй, где мой а? Так, Может, достанем ты талисман? Ты... Я ма... Ага. Быстро так и знал. Ну да. Теперь ты проиграешь. Думала, что... Нет, нет, нет. Здесь нет, красный Адриан! Ой-ой-ой. Ну, чем вы туда? Я а иду 8, он слишком сильный. Нет, мы его не победим, надо в каменную стену. Вот именно, Ту -ту. так что бежим. Вот это круто. И, дверь. И, и. Давайте вот этого вот колобальца за бражника. Давайте быстро а, блин, нет, нет, нет. Так, отступаю, отступаю. Ем, ем, ем, ем. Так, так, так. Они Вот именно. Красный Адриар. Ай-яй-яй. Да, да, да, Его Да, да, да, слушаем. Это ко мне в... тризубец. Это багажник. Багажник. Вот ну вы с разобрались раз. хотя бы с какими-то. Да-да-да. А где у меня тризубец? Трезубец Тридубец ко мне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда вот, я его делал? Этот трезубец. Я багажник. Я багажник. Туда упал или куда? Где он? Вон, так, я вижу, не волнуемся, и мы не станем актентизированными. Волнуйтесь, а, волнуйтесь. Это а, ты волноваться в своем поражении. Опа, у меня пока новость. Я не могу его давать. Я тут резурса у меня. А у меня хорошая. Мои дорогие. У меня только есть супер-бургер-супер-кот. О, привет. Мы его уже полгода бьем, эти полки. Нормально. Согласен. Только минусом, у меня а, ничего. ну да. Ничего нет, правда? Конечно. Браслетики Браслетики у меня в чемодане, это фейк-браслеты. Вот она, шкатулка с браслетами. А, лоханись, Балбес. Обратывался уже. Кого ты выбиваешь? Ну на, выбивай. Фейковые браслетики. Что это? Все, пока. Что это? Выходи, мне тут надо срочно сюда зайти. А где эти другие, не зря ли же мне сюда их оставил? А бразник-то не успел. Неудачник. Так, как отсюда выбраться? Бражник, я пост, тут... а, я король, возможно, знаю. а так, Кто? там талисманов-то нет. Давайте, давайте, бейте, бейте. У меня паук убивал. Талисманов-то нет. Я уже забрал. Талисман. Ай, ёба. Да, плак. Я тебя уже забрал, правда? Все. Ты проиграл, братник. Это твое поражение, которое надо смириться. Так, теперь надо выбираться. Ай-яй-яй. Ну что, я два я куму вселю. В кого ты вселишь? Заходь тебя. А я не волнован. Я рад, что ты проигрываешь. Да. Иди сюда. Будешь танцевать. Ясно? Иди сюда. Страшно. Мы тебя Камяное поймаем, сердце, и ты будешь. Котик, живи. Бойся, Давай, убери давай, давай. Так, теперь у меня есть давайте, время давай, трансформироваться. Еще одного, Лак. Еще. Снимаем. Где, Когти. Котоклизм. Котоклизм. Ещё одну каменное сердце. Иди сюда. Багажник, я тебя не упущу. Трансформация. Надеваем свой супер костюмчик. Где твой багажник? Иди сюда, багажник. Я тебя Он не получил ни одного и не получит ни сколько. Иди сюда на. Видимо, он был не подготовлен. Да. Ай-яй-яй-яй, ко мне, трезубец. Давайте, давайте его. Берите, я его один раз забыли. я его Да блин. А вы красного Адриана победили? Да. Его нигде нет. Ай-яй-яй. Где вы его победили? Я его не вижу. Где вы тут? Где он был? Ладно. Вот тут опыт выпадает. Давай. А это что? Да, давай, Боже, давай. Из красного дряна выпал талисман Леди Баг. Мистера Бага. Он тут на дороге валялся. Как вы не увидели? А если бы Бражник увидел? В смысле? Реал, да. На дороге талисман мистера Бага валялся. Вы серьезно? Тики, привет!